Мужское влияет на женское, огонь идет в землю, земля поглощает огонь, воздух влияет на воду, соответственно, мужское идет в женское, а вода поглощает воду. Для того, чтобы человечество живет вот здесь, вот в этом срединном мире, вот здесь живет человек, среднестатистический homo vulgaris, обычный себе земной человек, он живет между четырьмя ключевыми первоосновами в жизни смерть, любовь и ненависть. Для того чтобы этот круг был целостным, четким и неразрывным, его целостность, четкость и неразрывность через контроль первооснов контролируют эгрегориальные системы, потому что они находятся во втором круге. Второй круг – это место действия эгрегориальных систем, которые регулируются и ограничиваются первоосновами добро, зло, традиция и свобода. Грегоры существуют не сами по себе, они существуют как инструменты, которых создали высшие иерархии, боги, демиурги и так далее и так далее из различных пантеонов. Но их деятельность тоже не разухабиста, она также регулируется информационными структурами первооснов, порядок хаос, свет, тьма. Такая серьезная структура первооснов нужна для того, чтобы каждый со своей стороны преломлял первичные стихийные силы, делая ее удобоваримой для использования в том или ином кругу. Понятно объяснил? Да? То есть это преобразователи энергии по сути. Энергия преобразовывается информацией, значит, можем сделать вывод, что первооснова это информационную структуру, как миры на древе и гдрасиль, как сефиры на дереве сифирот. Это информационная структура. Энергия, проламываясь через них, получает низкоиные качества и меняет форму. Эту форму поступают в еще одни первоосновы, они также разбавляют ее своей информацией, форма меняется. Таким образом, мы здесь в виде Огня на уровне внутреннего круга имеем Огонь физический тот, который мы знаем, соответственно Земля физически та, которая мы знаем, и Воздух, который мы знаем, Вода, которая мы знаем. Не их окультная оккультная суть, не их оккультный смысл, не другое качество воды, да, не, не, никакие другие э, э, физические характеристики мы знаем в том физическом виде, в котором мы знаем. Это преломленная стихия в нашем мире имеет вот такое изображение, прошедшее через минимум три транслятора. Соответственно, когда мы возбуждаем стихию в себе, мы возбуждаем не ту, которую мы знаем физически, это всего лишь образ, мы возбуждаем ту самую, первичную. И понятно, что к этой первичной системе у нас у кого-то есть допуск очень высокий, а у кого-то этого допуска нет. Допуск высокий есть у кого, у кого активировано в сознании первооснова внутреннего и внешнего круга, то есть первоосновы зла и тьмы относительно земли, первоосновы традиции и порядка относительно воздуха, первоосновы ой, любви и добра относительно огня и, соответственно, первоосновы смерти и свободы относительно воды. Тот стихию будет воспринимать хорошо как свою, как родную, то есть она, первичная стихия будет недалека не очень сильно отличаться от того, что уже проявлено в сознании, потому что уровень допуска есть. Но есть минимальный уровень допуска, то есть нет контакта с этой первоосновой, она заблокирована в сознании, по какой-то причине мы будем их разблокировать на, через, курс, через курс. Но пока пока они заблокированы, мы сейчас только понимаем, что нету, нету допуска, по какой-то причине нету. И что с ними без причинами, нас не сильно интересует причины. Нам вопрос надо сделать как сделать так, чтобы разблокировать. Вот мы будем полжизни тратить, выяснять, что мы там в прошлой жизни натворили, потом вспомним. Нам самое главное сейчас надо разблокировать. а для этого надо понять, на каком уровне они заблокированы. Соответственно, стихия огня, поле она прошла. Коли она прошла хорошо, это говорит о том, что первооснова любви и добра человеку к доступу разрешены. Если она прошла плохо, это говорит о том, что как минимум первооснова добра заблокирована. А заблокирована она почему? Потому что, скорее всего, разблокирована первооснова зла. И поэтому земля была хороша, в отличие от огня, чтобы не возникало сложностей в терминологии, сразу вам скажу, что с точки зрения магии первоосновы добра, зла, любви, ненависти и прочее, они несут немножко иные описания, иные характеристики, чем в обычном человеческом религиозном разуме, потому что обычно мы эти термины, а напоминаю, это термины абстрактные, а значит в нашем ментале могли сформироваться только только директивным способом, вспоминаем третий курс, только директивным способом, а значит не подтверждены ни личным опытом, ни личным пониманием, зачем нам оно надо. Мы просто имеем эти знания о том, что такие термины есть, и приблизительно они знают что-то. Можем уже употреблять, не рискуя прослыть идиотом. А, ну, с жизнью, ненавистью, смертью, любовью все более или менее как-то понятно. Да? Ненависть это. Отрицание, любовь ⁇ это принятие, жизнь ⁇ это наличие витального элита, смерть ⁇ это ее отсутствие. тут как-то более или менее можно мыщепить, прийти к консенсусу. Со средним кругом все не так вот просто, да? особенно вот с этими сложными терминами ⁇ добра ⁇ и зла. Они, это первая абстракция, с которой мы сталкиваемся. Потому что традиции свободы мы еще можем как-то конкретизировать, мы знаем, что традиций бывает несколько, даже много, они все подразумевают, то есть мы можем их описать, потому что они у нас есть в личном опыте. С свободой мы можем распоряжаться точно так же приблизительно, это, эти термины как-то конкретизируются в нашем сознании, но понятие добро и зло это первые абстрактные понятия, которые вшиваются в сознание человека, принципом хорошо и плохо. Но с магической точки зрения добро означает программы эффективные, прошедшие естественный отбор и значит универсальные. Универсальными они становятся тогда, когда принадлежат доминирующей эгрегориальной системе, то есть системе победителя. И эта система победитель получает открытый доступ к первоосновам света и значит стихии огня, и ее алгоритмы жизнедеятельности становятся здесь, в контролируемой ею реальностью абсолютно разрешенные, абсолютно поддерживаемые системой. В настоящий момент такими системами являются четыре победившие религии. Четыре победившие религии. Соответственно, по аналогии первооснова зла это программы, результаты жизнедеятельности людей, которые не прошли естественно. Они с чем-то там когда-то не справились или являются названными врагами, победившим систему. А они почему проиграли этим системам? Потому что оказались не очень может быть, быстрые, ловкие. То есть результат, который они выдавали от своей, от своей функциональности, он не удовлетворил систему, общую систему. И эти методы, методы получения результата ушли в первооснову зла. Не для того, чтобы там быть похороненным навеки, а для того, чтобы они сейчас не мешали построению реальности победителю, но всегда являлись системой, которую можно использовать как провокации, чтобы система победителя немножечко не застаивалась тут. В общем, короче говоря, не чувствовала себя всевластным. Поэтому периодически из первоосновы зла достаются Некие воспоминания, некие древние знания, которые в настоящий момент называются инъекциями, провокациями для, для дерева текущей реальности, чтобы это дерево текущей реальности немножечко пошевелилось и начало плодоносить как-то несколько иначе. То, что уходит в первооснову тьма, это уже отжившие системы, причем системы целиком. Тьма в, виде, в, земной, в земном пространстве, она их сохранит. Она им не даст распаться, она, самое главное, сохранит их в целостности. Она, храня их в себе, обязуется по договору обесточить, то есть не, пустить, не, не дать им источника времени, чтобы они жили, не дать им огня, чтобы они трудились, но она сохранится, консервирует в себе их память. Соответственно, всегда можно будет эту систему взять и восстановить, дать ей третий шанс, и этот шанс она обязательно использует для того, чтобы в конечном итоге стать победителем. Вот здесь, пространство тьмы, система, в пространстве тьмы, системы проигравшие схватки, в пространстве света и добра системы выигравшие. Тот, кто занимает первоосновы добра и света, автоматически получает право занимать систему порядка, первооснову порядка. Соответственно, первооснова хаоса родная достается тем, кто проигравший. Понятно? Я объясню. Мы с вами будем еще этого дела касаться, просто сейчас мы пока изучаем стихи, первоосновы нам не нужны, но поскольку вы уже сейчас эффекты видите, лучше вы будете видеть их не просто так, а с пониманием. Соответственно, огонь, который некоторому количеству людей из присутствующих, как явно, так и удаленно нанес, что называется, удар по, -по, -по, по здоровью и самолюбию, это говорит о следующем, система попыталась загнать вас в определенные рамки, потому что присутствие огня в сознании прежде всего подразумевает, что вы эти свои первоосновы будете открывать сами и заполнять информационно сами, минуя эгрегориальную систему, прежде всего религиозную систему. У кого-то на это право есть, у кого-то на это право нет. Соответственно, сигнал о том, что не благонадежный объект получил право доступа, раскрытия своего сознания путем нетрадиционным, оно уходит сразу. Вспоминайте опыт Прометея, ведь в этой истории все очень четко показано. Он взял огонь. От победителя и перенес им не пойми кому. Этот не пойми кто, начал на нем воду кипятить, условно говоря, то есть использовать не по назначению. Но самим, сам факт обладания этим огнем делал его равным богам, то есть знающими добро и зло, за что в свое время, чуть позже, Адам и Ева тоже поплатились. Таким образом, огонь, пришедший к человеку, это его право переставлять связи между этими первоосновами не так, как надо системе, а так, как хочется. Потому что эти первоосновы могут соединяться как угодно. То, как отразился огонь в вашем сознании, это не говорит, что он вам вреден или полезен. Ни в коем случае. Он показывает только одно, да, как вы можете им управлять, как вы можете его воспринимать с точки зрения самого себя и с точки зрения мира, на какой объем этого огня, то есть уровень прав по верхней вертикали, по верхней части вертикали, первоосновы любовь, добро, свет, вы имеете право на самостоятельное заполнение. Вот тем, кому было плохо, это абсолютно точно, вы эти первоосновы самостоятельно заполнять по договору какому-то, да, который вы когда-то заключили с эгрегориальной системой или не заключали, так в довесок пошло не имеете права. Но зато в противовес, скорее всего, с землей все было хорошо. Вот на эти первоосновы вы право имеете. Природа человека тяготеет либо к свету, либо к тьме. Тот, кто тяготеет к тьме, у них все с землей будет хорошо. Тот, кто тяготеет к свету, у них с огнем все будет хорошо. То есть еще две стихии. И они пилювали на любой договор. Вот здесь у нас появляется уже люфт свободы и люфт возможностей управлять всей этой структурой немножко другим способом. Вода влияет на огонь и может погасить излишний огонь, но воздух может его разогнать. Тот, кто имеет право на огонь, имеет право влиять на реальность. Он выступает от имени победителя, Он выступает от имени лидера выступает от имени доминирующего порядка. Это право на власть. Рожденное, вписанное, с договором заключенное, всеми системами принимаемое как едь. У кого огонь сложен, у кого ничего бить и провоцировать, чтобы отказались от этого права, говорит о том, что с точки зрения системы, подчеркиваю, два раза, права на огонь у вас нет. То есть нет права на власть. Соответственно, вы будете получать огонь только опосредованно от эгрегоров, от людей, от системы, с их разрешения и их позволения, если будете правильно себя вести. Как только вы ведете себя неправильно, сразу же вы этого потока... Решать. Разумеется, он любого усиливает. Он любого усиливает. Вопрос, какие последствия от этого, как система начинает тебя воспринимать. Так под вот тебя она будет воспринимать как угрозу с усиленным огнем, потому что ее была задача это контролировать огонь в тебе, делать тебя зависимой от того, у кого право на огонь есть. А ты сейчас демонстрируешь, что ты прекрасно можешь справиться без системы, и так вот интеллигентно посылаешь ее на три буквы. Он тебе начинает доказывать, куда ты без меня, ты что? Смотри, какие у меня больнички. Вот такие, так вот такие больнички у меня, что ты без меня делал? Ты же первое, за что начинает чляться, за собственное здоровье. Если бы не больнички, ты бы давно уже лежал два на два на территории два на два. все твое право на власть, в смысле на землю. Вот что если у вас сложный огонь, mm -hmm. то вы получаете и ресурс и прочее от отношения с людьми, окружающей средой. Какое же у нас должно быть отношение с ними? На целых вроде нет. В зависимости от уровня включенности твое в систему. Здесь тебя уже система делает эгрегориально зависимым человеком. Пытается делать. Пытается, безусловно. Пытается что Огонь то можно извлечь из других источников, Вопрос, не обязательно из системы, но она тебе с рождения доказывала, что можно взять только из системы любой ресурс. Не будучи в системе, ресурс не возьмешь. По отношению к системе уважительно и деликатно, понимая, что у тебя нет права с точки зрения системы на огонь, если ты будешь ей доказывать обратное, то она тебя очень быстро уничтожит, соответственно тебе, тебе нужны другие, покровители не системные которые тебе это право на огонь обеспечит или по крайней мере скажут откуда можно его взять без ущерба для системы, потому что система должна жить вы поймите разрушить то можно все что угодно и мы с вами опять в мрак средневековый войдем где все это дело создавалось вам костры нужны что ли на улице? Да не нужно нам это, зачем? Система уже как-то себя сорганизовала, она немного требует на самом деле. Не мешай мне творить работу, не мешай, потому что не ты же не, не, не из одного тебя весь мир такой умного состоит. Да? Есть же люди, которые от меня очень сильно зависят. Не важно, что я именно я их такими сделала, не важно. Мы же имеем сегодняшний результат, а вот сегодняшний результат говорит, что люди в основном от меня зависят. Если ты от меня такой прытки зависеть не хочешь, да, ну, найди способ уйти так, чтобы не хлопать дверью. Не соблазнять, скажем так, излишними иллюзиями всех остальных. Я имею право тебя трижды спровоцировать, я тебя спровоцирую трижды, но потом, пожалуйста. Будь любезен, ищешь пути отступления, уходи, уходи так, чтобы ничего не разрушать. -А, получается, А там будет очередная ревизия, и будут все религии схлопнуты в одну. Из каждой религии будет взято только самое-самое-самое ценное, самое живучее, что и составит впоследствии первоосновы добра. Это будет а. другая система. Это будет вот эта же система, просто информационные структуры добра и прочее, прочее, они будут наполнены другой информацией. Зачем систему-то рушить? Это взаимозаменяемые блоки. Неоднократно. Раз шесть. А не может Ну то есть заставлять ничего не делать. Нет. Вместе, как раз напротив, огонь заставляет всегда что-либо делать, если ты включаешь огонь и не хочешь ничего делать, это говорит, что в тебя включились эгрегориальные стопоры, которые всегда будут включаться при активации огня, действующие на более высоком уровне, на ментале, там, на астрале, то есть лень там, или просто испорченное настроение.